Существует несколько видов внимания. В большинстве случаев люди обладают блуждающим вниманием, тупым вниманием, вариативным вниманием. И вот с таким вниманием бдительности и осознанности нет. То есть человек может что-то слушать, кивать головой, потом выйти за дверь и сказать, что это было? Вот только с момента, когда есть так называемое внимание, собранное в одну точку, или сосредоточенное внимание, когда человек может долго удерживать свое внимание на чем-то одном, вот только с этого момента начинается обучение. А дальше уже идут разные высокие уровни сосредоточения. Поэтому, на самом деле, большинство не могут практиковать ни йогу, ни тантру, поскольку обладают либо тупым, либо блуждающим вниманием.